Семнадцатилетние мальчики Смотревшие смерти в глаза Разведчики и автоматчики Не слышатся их голоса Ребята ушли на задание Да так и остались в веках Прошла наша молодость раннее воздушно-десантных войсках Прошла наша молодость ранняя воздушно-десантных войсках. Ты, ветер, нам стужа нам щеки покалывай, Ты, ветер, свисти вихревой, Лишь только бы купол перкаливый Над нашей висел головой. Потомкам своим в назидание Врагам оголтелым на страх Прошла наша молодость, раннее, В воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость, ранняя, В воздушно-десантных войсках. Рябины горят в палисальниках, Дожди на рассвете идут, И те, что сегодня десантники, Когда-нибудь это споют. Споют, прилагая старание, Когда седина на висках. Прошла наша молодость ранняя В воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость ранняя В воздушно-десантных войсках. Семнадцатилетние мальчики, Смотревшие смерти в глаза,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 Спасибо.